Уверен, будучи душою, что всякий мой усердный вздор Заслужит благосклонный взор, И что потом с улыбкой злой не станут важно разбирать, астро или нет я мог соврать. Но вы, разрозненные томы из библиотики чертей, Великолепные альбомы, мучение модных рифмачей, Вы, украшенные проворно-толстого кистью чудотворной иль Баратынского пером,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 И полный истин живой текут элегии рекой. Так ты, языков вдохновенный в порывах сердца своего, Поешь «Бог ведает кого», и свод элегии драгоценный Представит некогда тебе всю повесть о твоей судьбе. Но тише, слышишь? Критик строго повелевает сбросить нам элегии венок Убогой, и нашей братье-рифмачам кричит «Да перестаньте плакать!» и все одно и то же квакать, жалеть о а прежнем, о а былом. Довольно? Пойте о другом. Ты прав. И верно нам укажешь трубу, личину и кинжал, и мыслей мертвый капитал отсюда воскресить прикажешь. Не так ли, друг? Ничуть куда. Пишите оды, господа, как их писали в мощные годы, как было в старь заведено. Одни торжественные оды и полно, друг, не все равно.